Ребята, в общем, прошло 3 дня, или даже 2 дня, после того... 2 дня даже прошло после того, как я убирался. Помните, вот эти сугробы, вот здесь, здесь, везде снег лежал, сейчас его практически уже нету. Здесь вот эта кучка была, я ее немножко туда раскидал, здесь тоже все отлично, и тут дорожка чистенькая. Сегодня тепло, порядка 15 градусов, думаю, что будет все подтаивать. Единственное, у меня вот тут из подсобки, видите, течет. Тут вода. Я вот прорубил немножко здесь в деревяшке. Отверстие. Вот тепло. Хорошо. Почти все растаяло. Кроме полянки нашей. И в поле еще в нашем, где картоха, там тоже снег. А так все чистенько, смотрите. Ребятки, всем привет. Сегодня у нас вот такая вот солнечная погодка. Вообще замечательно. Все течет, бежит. Вот сегодня с вами поменяем противотуманочки на машине. Так, значит, туманочки я вам уже показывал, какие. Вот такие галогеновые, какой-то. Които или който, как правильно я не знаю. H8 цоколь Так, вот, значит, эта туманочка. Вот ее надо сейчас лампочку достать. Поменяется а она вот отсюда. Здесь вот есть вот клепочка. Здесь вот есть клипса. Вот это. Сейчас колесо надо вывернуть сначала. Сейчас вывернем колесико вот это туда. И отодвинем защиту и доберемся до туманки. Вот, друзья, значит, вот она, эта клипса. Сейчас лучше ее, наверное, видно. Сейчас мы ее подцепим отверточкой, вытащим и доберемся, отодвинем, еще раз повторюсь, вот, этот, вот эту защиту. Я посмотрел там внизу еще есть какие-то крепления. Ну, не знаю, посмотрим. Может, и ничего не надо будет даже делать. Ну, давай, доставайся. Чего ты не достаешься-то? Все, достал. Получается, снизу еще два болтика. Вот еще два саморезика. Вот раз. И вон там второй. Вот их сейчас тоже открутим. Вот, ребята, вот здесь вот она. Сейчас. Вот она, туманочка, вот здесь находится, видите? Сейчас у меня сюда рука точно залезет. Сейчас вытащим, в общем, и поменяем лампочку девчонки вышли у меня, да? Да. Но наверное, они там еще читают. Да. Что читают? Там? Книжки. Угу. Молодцы. Я прочитала. Молодцы. Книжки это хорошо. Все. Вот она эта лампочка. Достал перегоревшая. А тут какая у меня? Это филипс 35 ватт аж 8 12 вольт все подключаем так. вот все ребята вот она виде новая лампочка тут стоит давайте одну проверим сейчас пока не буду крепить клипсы сейчас проверим Светится. Все, ура, светится, еще помыть надо машину только и все. Так, а эта вторая не светится, да? сейчас вторую поставим еще, поменяем. Так, все, ребята, переходим на вторую сторону. так это светится и это тоже светится все заменили с вами туманочки теперь нужно закрепить этот подкрылочек. тут еще вот в этой части кстати стоит расширительный бачок так все ребята значит лампочки мы с вами поменяли сейчас пойдемте вам в теплицу, покажу что нужно сделать наверное не знаю сегодня или на праздниках точно на вот этих клички надо будет менять О, здравствуйте Привет. Давай откройте к лицу О, опять сюда течет что-то подожди дай-ка я пройду ксюш сюда угу. вот здесь помимо того что менять пленку я может уже поговорил повторюсь некоторые доски вот тут прогнили ну ладно их я поменяю а самое основное что здесь прогнило это, в общем, вот тут вот угол, вот, этот, вот эта доска, она идет на протяжении всей длины теплицы. И нужно будет, не знаю, вот здесь вот я, вот видно, даже руками может, да, проваливается. То есть вот это все сгнило, это поменяется, и вот эта штука. Вот эта доска, я не знаю, как ее нарастить может тут или что, посмотрим. Это вот нужно все сделать. Нужно, в общем, поменять пленочку. А машина открыта, доче? Открыта машина. Помимо того, чтобы поменять пленку, нужно сначала привести в соответствии каркас этой теплицы. Ой. Вот. Ну, я не знаю, это, наверное, будет не на этих выходных. У нас еще снег. Вот снег сойдет потом. Будем, наверное, заниматься теплицей. Здесь еще вода течет между грядками. И грядки хочу поуже чуть-чуть сделать. А вот эти вот тропинки, дорожки сделать пошире. Это сильно широкая. Ширина теплицы 4 метра, а длина 6. Здоровая. Она нам такая не нужна. А, еще вот один момент. Ну, мы купили дом, она уже здесь была. Вот центральная балка, да, вот эта, которая держит крышу. С ней вот что происходит. Здесь, наверное, нужно, я так полагаю, вообще какой-то типа фундамента сделать. Небольшой какой-то, может быть. Ну, посмотрим. Что-то нужно здесь тоже придумать. фундаментик, иначе под, вес, под весом снега она у нас зимой сложится. Нужно будет это тоже сделать. И учесть. Посмотрим, что у нас делают девчонки. Что делаете? Готовим. А -а -а. Готовите? Это что такое у вас? Полина готовит торт. А, это, это... снег? Это снег. О, -о, О, девчонки. Да. А можем мы сегодня в лес весело. пойдем? Погуляем? Нет передайте привет подписчикам привет привет привет, привет. Вот здесь все подсохло тоже уже щипы, так пойдемте щипы. посмотрим что в тепличке Пойдем. стой я сам я хочу я еще не так в тепличке у нас О, редисочку как тут жарко то да вот редисочка. Вот, тут салатик взошел. Здесь, оказывается, тоже редиска. Тут Я да, думал, а, что здесь салат. Тут а здесь салатик, а капуста, да. Капуста зашла. Тут э, капуста зашла. Ой, тут Мама, паутина зашла. Укропчик. Тут паутина зашла. Где-то тут укропчик еще должен быть. А капуста где? Вот это что ли капуста? Это кап... капуста цветная. А, точно зачем? А вот тут укроптик. Укропчик. Вот. Вон там в конце. А, здесь, да, укроп? О, жарко здесь. Пока не видно что-то укропа. Папа, ты на паутину наступил. Вот так вот у нас теплички. У нас здесь мышка бегала. Так, а все, вот тут кабачок. Пойдемте. Очень жарко, я пошел, все. Я тоже пошел. Друзья, сегодня еще есть одна задача. На циркуляционном столе. На циркулярном столе, точнее, сделать выключатель. Точнее, включатель его. Сегодня, вот я сейчас вытащу его. И будем с вами делать этот... Монтировать туда выключатель. Нужен он мне для того, чтобы распилить вот эти ветки. Видели, я перерабатывал, которые ранее. Нужно, получается, вот эти большие толстые ветки, которые там остались, там. Ну, 5-6 сантиметров. Они, может, даже толще еще. Их нужно вдоль распилить. Для этого нужен циркулярный стол. А он у меня включается просто в розеточку, и все. Я хочу туда приделать выключатель. Купил выключатель себе влагозащищенный и вот хочу его смонтировать туда. Позеленели все сосны наши. Вам не кажется, что сосны позеленели? Были какие-то желтые, да? Остались а зелененькие. Уже давно. Здорово, классно. Не, летом они еще зеленее. Сейчас вот как-то они такие, ну как-то не знаю, такие желтые-зеленые какие-то. Ты че меня гладишь? Эй, скажи что-нибудь. Что делали? Играли. Играли, что делали? Играли. Нет, в песочнице что делали? Готовили. Готовили, что готовили? Не знаю. Не знаю, что сестренки готовили. А ты не готовила, что ли? Нет. Да? у тебя тут такое? Грязное. Пи-пип. Ну все, идем делать циркулярный стол, точнее не циркулярный, а делать к нему выключатель. Кстати, если интересно, могу выложить видео, еще смонтировать, как я этот циркулярный стол делал из обычной обезьянки. обезьянки? Ну, обезьянка это... Обезьянка. Дочка говорит, а обезьянки? Манки-обезьянки. Все, мысль потерял. А, да, кому интересно, как я делаю циркулярный стол, я могу смонтировать видео, выложить. Я его делал из обычной циркулярной пилы ручной выключатель я взял вот такой сейчас распакую так ребят значит вот он циркулярный стол мой пила здесь небольшая у нас диаметр 185 миллиметров вот такой самодельный я сделал ножик разделительный и вот такой нужен выключатель мы его то есть Доска будет подаваться вот сюда, ну материал, да, распиловочный. А выключатель, чтобы удобно было включать правой рукой, допустим, можно его прикрутить вот сюда. Я понимаю, что сейчас, может быть, многие скажут, что неправильный выключатель я взял, потому что для вот таких целей используются другие совсем включатели-выключатели, но я буду использовать вот такой. Вот такой вот станочек. Если кому интересно, могу скинуть, выложить видео, как я его сюда поставил? поставил, как я его сюда, как я делал, в общем, целиком вот этот а мне стол. Это Ну что, пробуем? Вот отсюда встаешь, здесь рука. Чик. Все, класс. Выключатель работает. Шумная пила. Ну, не все шумные. Выключатель работает вытаскиваем к нам перчики приехали рассаду садили ранее сейчас вот уже к нам в тепличку приехали вот ребята смотрите вот здесь куча такая была я ее сейчас раскидал вот сюда по поляне чтобы быстрее она растаяла. иначе бежит все с этой кучи туда на полянку и постоянно здесь вот влажность Вот. Думаю, за сегодня она растает. Ну, хотелось бы верить в это. Ну, а мы садим потихонечку. Сейчас пойду. Тещи туманки поменяю еще. Лампочки в туманках, точнее. Так, где у меня тут лампочки-то? Вот такие взял лампочки ей. Не видно. Масума. Вроде бы они тоже японские. Ну не вроде бы а точно они японские но производитель китай все китай сейчас эфи поставим галоген вроде кстати мощнее у нас на машине 35 ватт эти 55 h11 цоколь Ну все идем меняем туманочки и надеемся что снег растает. Дети там, бабушки помогают. Ну сегодня, кстати, обещают дождь. Посмотрим. Вон там, кстати, все затягивает уже. Вот здесь еще не голубенькое небо пока что. Ну посмотрим. Дождик, может быть, тоже растопит. Все, дело ближется к вечеру у нас солнышко там на закате затянуло все а девчонки у меня сидят что делаете а? динозаврики ну-ка боком повернись динозавр сидит читает и второй динозавр тоже читает сидит что читаете а? Какие произведения читаете? Ладно, не отвлекаю. Сильно занятые мы читаем. Котик, котик, котик. Котик, котик. что у нас делает? Что делаешь-то? Лёва. Лёва. Лёва. Лёва. Здесь тоже это, говорится, увезти что-то. Он у меня Догоню сейчас кота Бегает, кот траву ищет Ребята, у меня наконец-то оттаял шланг Который идет к дренажному колодцу Ну, который штатный Надо будет его сейчас закрепить Так, здесь я все взял Пойдемте, берем пассатижики Берем крепление Так, вот он насос точнее дренажный колодец насосик здесь то есть вот этот вот был замерзший сейчас вот мы его поменяем вот вот этот поверху идет а тот вот на дереве который он под землей вот здесь идет идет и вот сюда выходит все достаем электричество отключаем Отключаем с электричеством. Да. Вот это чудеса. Что там? Вот это чудеса. Чудеса, говорит ребенок. Так, нужно вот этот открутить хомутик. Блин, отвертка упала. Что делать? Доставать. А Блин. доставать? Вон она валяется. Паме скажу. Иди скажи. Папа! У папы упала в ту Как бы папе ее не уронить обратно, да? Ага. Вот, достал. что штучку. Все. И вот эту штуку надо это колечко ходить колечко колечко надо да. обязательно колечко сейчас уронится нет не уронится все так. достал а потом опять уронил потом до... опустил достал положил она мокрая опускаем пока Ты красивый Пока. пока пока он тут да. на самое дно отпускает? Нет. Или да? Он бы опять упал и по шлангу бы его а Тут что-то болтается он как-то. Так, ну давайте включим сейчас. Он что, не качает, да, вода? Нет, сейчас надо настроить. Так, вот здесь, значит, я уже закрепил, но он как бы что-то так не очень. Вот тут не натянут. Вот это и держится только. Сейчас нам нужно будет откачать воду и посмотреть отрегулируем его глубину так включаем сейчас посмотрите О, не, не, не, не. не сюда шланг-то я забыл вот этот на улицу выбросить сейчас бы он сюда бы и накачал нам сюда, давай сюда. Так, теперь подключим. Ой, опустился Все. эта штучка. Да, опустилась Все, откачивается. Он уже откачивает. И эту воду, там? Да, он туда откачивает. А как эта вода попадает сюда? Куда? Ну, вот он вот, через щебень, через вот дых в бочку попадает в бочке есть дырочки вон там. Видишь вон они? Ну конечно он сильно низко опущен. Нужно его немножко приподнять, потому что там даже щебень видно уже. Так, ну что, хватит или, или не хватит? Сейчас я.. Сейчас я в общем посмотрю, так непонятно. Вот так вот он был. Надо его поднять чуть настолько, на 10 сантиметров немножко. Отрегулировать, чтобы он по центру был. Не, но ну она там всегда будет оставаться-то в любом случае. Все, теперь все четко. Теперь и крышечка будет закрываться. Сейчас вот сюда кабель пройдет. Всё, мы откачали воду вот так вот всё, папа закрыл уже вот так вот а я все равно еще здесь папа вон туда куда-то ушел вон туда там баба Угу. красиво да а я да конечно поснимаю поснимаю вот этот колодец И вот тут конечно вот тут еще вода стоит вот видите Все мокро вот видите это вот вода вот видите Мокрый пальчик. Посмотрим, куда эта вода меня поведет. Все, пойдем туда. Я Пошли вниз. туда. Разворачивайся прямо. О, опять включился. Слышишь? Опять откачивает воду. Вот это вот, видимо, туда поплыла. Он так будет все лето включаться и выключаться так все поставили сейчас здесь немножко земля еще сядет видите какое расстояние здесь я. и все будет нормально греющий кабель также убрал еще Дренажным я уже, повторюсь, закончил. Сейчас пойдем перекусим, кушать охота уже. Вот за день, смотрите, почти подтаяло было больше снега. Так, ну все. А еще сейчас надо прибрать все. Вот этот геотекстиль и немножко здесь инвентаря. Шланг вот этот. Ну все, идем кушать. Зовут кушать. Друзья, значит сегодня сходим еще с вами, посмотрим березовый сок. Уже более-менее подсохло, смотрите. Нет уже снега. Вот в этой части немножко еще есть снег, а вон там уже нету. Сейчас найдем местечко где-нибудь такое неприметное, чтобы не сняли. Вот. Посмотрим. А вы собираете березовый сок или нет? Сейчас посмотрим какой-нибудь деревце, проверим. Так, в болото что ли пойти. Ой, грязь, грязь, грязь какая. Так. Не, наверное, еще нету. Непонятно, почки-то есть у березки или нет ли. Вот тут у нас течет с вода. Ну, болотце, так скажем, наше. Вот нашел я березку. Сейчас вот сюда попробуем просверлиться. Вот, ребята, есть. Капает. Чет ставим так все пошло дело видите капает значит есть березовый сок здесь еще хорошо видите речка вот на заднем плане Это березка напитала сока ну подождем сейчас вторую баночку где-нибудь поставлю Вон там еще есть березка. Сейчас речку перепрыгнем, вот эту, и там поставим. Так, перебираемся. Главное не завалиться. Такое болот, болотце у нас. Так, идем. Клещи еще могут быть, конечно. Так, да, где я смотрел-то? Кочки, кочки, кочки сплошные. Так, ну все, ребята, я поставил. Ой, чуть не упал в это вот болото. <смех> Вода. Все, видите, уже на донышке чуть-чуть есть. Поздно вечером пойду с фонариком сниму. Так, одна, значит, вот здесь баночка. А вторая баночка у нас вот здесь вот. Так, как я тут проходил? Вторая баночка вот здесь. Ну, вот тут поставил минут 10. Тут уже на донышке, на ну, сантиметр точно есть. Не знаю, как наберется, не наберется, посмотрим. Ну все, сейчас идем домой. Я Мне сейчас нужно будет дома там кое-что поделать по ремонту так надо место запомнить. Ну, там с лестницы на втором этаже все ложусь, сейчас пойду закончу там, вечером мы с вами сюда вернемся по темноте, посмотрим сколько набралось так, надо подальше отойти посмотреть видно ли банку а кто-нибудь вот так пойдет, скажет, что сок готовый пойдем сходим до родничка еще посмотрим что там у нас смотрите сколько у нас тут папоротника это же папоротник или нет В общем, мне кажется что это папоротник мы кстати вот воду возим домой а те кто вот живут тут постоянно и в город не ездят те ходят вот на этот родничок зимой набирать водичку. Ну либо со скважины очищают, может быть. В прошлый раз мы с детьми сюда ходили, может видели видео. Здесь еще был снег. Так, вот он этот родничок. Все было жемершее, сейчас вот поставила вот она коробничок он так течет течет течет и туда вот в лес в лес и на наш залив все выдвигаемся домой а то меня сейчас там жена потеряет скажет надо ремонтировать а ты где-то ходишь постоянно все веду домой он еще папоротник все внизу здесь вот, зелененький у лесу как-то местами где вот грязь, допустим, тут снег, где-то уже травка зеленая, тут березок, он полно, можно много собирать березового сока, он вроде, я не знаю, поправьте, если кто знает, он начинает сок, ну вот с этого времени, примерно, сегодня 1 мая у нас, всех с праздником, кстати праздником весны и труда мир труд май я уже говорил вот и до середины июня если я не ошибаюсь так ребята все иду за соком сейчас покажу время время у нас 1926 все идем снимем сок посмотрим что там будет а у нас дождик пошел все ребята я вижу бутылочки по крайней мере одну точно чуть-чуть изначально активно капала сейчас очень медленно и вообще на донышке на самом вторую посмотрим что делать даже не знаю может оставить на ночь а завтра мы поздно приедем завтра у нас у детей тренировка мы приедем поздновато Так, где немного вообще да их оставляют может быть даже на некоторое время на несколько дней так пойдемте туда перельем сейчас здесь мы значит что сейчас вот. отверстие вот это за печатаем все заживая березка эту мы забираем ну, сколько тут, наверное, литр точно есть. Вот эту пойдем поставим сейчас. Вот я вот так вот закрыл корой берестой. Я думаю, пойдет. Водичка не будет попадать. Так, ну ладно. Идем домой. Да и вообще, я думаю, на этом, ребят, наверное, стоит закончить мой репортаж. Вот в таком красивом лесу. Посреди вот такого вот болота. Поэтому Всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока. А мы как зайчики будем прыгать